Да, в день рождения получить известие о том, что э, перешла в другой мир королева Елизавета II, это, конечно, я воспринял как большой подарок для себя. Можно Можете относиться к этому по-разному, но это мое мнение, мое видение, потому что это говорит, это мне говорит о том, что в мире происходят серьезнейшие перемены, а королева несла в себе стержень и атмосферу всего старого. Это по сути символ старого, ушедшего из нашего мира. В этом радость. Это радость и моя, и я поздравляю всех, поздравляю всех, вот можно в таком случае поздравить всех с переходом этой великой женщины в тот мир, где, я думаю, она обретет и радость, и здоровье, и будет жить счастливо. Она уже здесь достаточно пожила, потрудилась, много чего сотворила. Она ушла из жизни, тем самым дала нам возможность совершить какую-то некую ступень в осознании Своего, своей эволюции. Это ее уход, это ступень в нашей эволюции.